Здравствуйте, друзья, художники-любители. Ролик посвящен картине венгерского художника Тод Гебер «Натюрморт с вином, виноградом и кувшином». Сначала вернусь в прошлое. Когда я только начинал знакомиться с многослойной живописью, то взялся за копирование именно этой картины. Но ну, взялся и взялся. Для набора опыта все полезно. Но вот зачем я с дуру выложил эту работу в сеть на ярмарку мастеров, до сих пор не пойму. Я уже давно покинул этот сайт, просил администраторов удалить мои работы, с мотивацией, что дана неверная, ошибочная информация по многослойной живописи. Но ярмарка мастеров считает это своей собственностью и не удаляет. Я не про ярмарк мастеров, а про свои ошибки. Многослойной, сквозной живописи, главная ошибка, которая появилась с опытом, это первоначальный, темный подмалевок. Сразу оговорюсь. Речь не идет о живописи старинных мастеров, там фламандской или какой-то там еще школы. Перелопачивая интернет, находил противоречивые мнения по технике многослойной живописи. Короче, шел своим путем, методом проб и ошибок. Вот смотрите, первая работа велась так. Страшный, темный подмалевок коричневой, непрозрачной краской. Затем пытался применить типы мертвого слоя, тоже на основе коричневой краски, это тоже неверно. И впоследствии, все свои старания, закрашивал цветными красками, подбирая цвет на палитре. О какой многослойной живописи может идти речь? Нет, конечно слоев много, не один, как у Аля Примы. Только, какой толк в этих слоях? Типа не получился первый, закрашивай его вторым, третьим и так далее, пока не получится. Это не многослойная, а послойная техника начинающего неумехи. После, я еще пару раз пытался рисовать эту же картину. Везде разный итог по цветам, но объединяет их одно. Все картины тяжелые из-за красочного месива. Нет легкости такой воздушности. И вот сегодняшний вариант, написанный совсем по другому. Никаких мертвых слоев. Мертвый слой это вообще отдельная тема. Сразу цветные светлые подкладки. Почему светлые поймете? Мои выводы. Многослойная, сквозная живопись подразумевает. Какая бы краска не наносилась сверху, Неизлежащая, должна участвовать в цвете любого объекта. Через прозрачность верхней краски, через пропуски, или, или ее разбавление. Пример из интернета. Виноград коричневый, далее виноград черно-белый. Уже тяжелый, темный подмалевок. Как сделать виноград цветным и прозрачным? Я уже говорил, повторюсь, если что-то прозрачное стекло, значит через него должно быть что-то видно. А что видно? то, что лежит под ним. Виноград, цветы, листья, короче органика, предметы легкие в природе. Их нельзя писать как железный паровоз, залитый мазутой. Посмотрите на работу старинных мастеров по той же органике. Видите, акварельные или масляные подмалевки, все легкие. Конечно, допускается писать темными красками в подмалевке в тех местах, где в финале картины подразумевается темнота. Например, вот здесь, Фон. Перейду к картине художника Тот Гэбр. Это наш современник, его больше знают по замечательным натюрмортам с вином. Первыми его работами, были копии из картин старых мастеров. И нам, художникам-любителям, ничего не мешает поучиться у него, разбирая и копируя его произведения. Сначала о картине. Композиция выстроена идеально. Написано легко, но никак у старых мастеров, присутствует небольшая небрежность. Мне это нравится, потому что я сам пишу небрежно. Не применяю никаких линеек, измерителей и тому подобное. Как рука пошла, так и пусть будет. Кривой бокал, значит, пускай будет кривой. В этом есть какой-то шарм. Но вот то, что мне особо нравится в этой картине, сейчас расскажу. Смотрите, сюжет претендует на старину. Об этом говорит дубовая, не первая свежести дверь, даже с плесенью в выемках резьбы. Каменная столешница, которая являлась роскошью в былые времена. Бутыль, которая долго пролежала в винном подвале, и покрылась пылью. Но на этикетке вина стоит 2001 год. Наше время. Понимаю, это может быть подпись написания данной работы. Вино Такай Фурминт. В наших магазинах совсем недорогое. Там что-то рублей 300, что ли. И вдруг сургучная печать, которая снята с горлышка и лежит на столе. Не может быть на дешевых винах сургуча. Сам сургуч обойдется дороже вина. Ну и современный штопор. Все, что я проговорил об этой картине, чисто для юмора. Это абсолютно не портит работу, а воспринимается цельно, как будто старинное полотно. Особенно это подчеркивает колорит картины. Именно колоритом тот Гэбр выделяется среди многих художников. Полотно, на котором я работал 50 на 40 сантиметров, Его вполне достаточно, чтобы предметы выглядели ну, почти в натуральную величину. Как было сказано в начале, я учел ошибку с темным подмалевком. Видите, теперь он светло-желтоватый. Эта имприматора будет работать до финала картины, где на просвет, а где под непрокрасами цветных красок. Вот финальные картинки. Отражение на столе от пробки, отражение на блюде от винограда, некоторые непрокрасы на столешнице. И даже под тонко наложенной красной краской на винограде просвечивает желтоватый оттенок. Основная краска, которая вошла в данный натюрморт, это Валконскоид. Подробнее об этой краске. Это самая дорогая краска из Невской палитры мастер-класс. Не все художники могут себе позволить данную краску из-за дороговизны. Ее можно заменить краской из Невской палитры глауконит. Она схожа с волконскоитом и тоже прозрачная. Подходит для листировок. А при смешивании с белилами дает тот же колер, как и волконскоид. Краска глауконит, в три раза дешевле волконскоэта. Короче, без волконскоэта можно обойтись. Свойства волконскоэта. Краска темно-зеленого цвета, слабой насыщенности и интенсивности. Именно на это обращаю внимание. Слабой насыщенности и интенсивности. Хотя, она очень светостойкая. То есть, в верхних слоях, как лессировка, она будет долго держать нижнележащие слои от выгорания. Характерные особенности данной краски следующие. Ее нужно наносить главным образом, тонкими слоями. Применяется для лессировок. При нанесении толстого слоя эта краска, со временем склонна к растрескиванию. Братцы, а как зеленый цвет, эта краска никакая. Плохая. Кстати, те же свойства углу канита. Специально для тех, кто не хочет покупать зеленую краску VulcanSkaid. Не покупайте. В данной картине, я использую VulcanSkaid. Но она показала себя лишь в смеси с белилами. Как ни странно, но в этой смеси, она давала не зеленый, а приглушенный голубой оттенок. Как раз то, что нужно для светлых и блекующих мест на столе, металле, на штопоре. Но стоит ли эта краска того, что можно мешать и без нее, с глауконитом, или с помощью травяной зеленой? Показываю на практике. Мне понадобился колер волканскоита, замешанный на белилах. Вот этот. Показываю, как из травяной зеленой, кобальта синего, замешанного на белилах, получить тот же цвет, который я получил из вулканскоида на белилах. На палитре три краски. Травяная зеленая, вулканскоид и кобальт синий. Травяная зеленая и вулканскоид, мало отличаются по цвету друг от друга, в своем чистом виде. В тонком слое, на светлой основе, или в смеси с белилами, они дают различимые цвета. Вот смотрите. Травяная зеленая с белилами, дает яркую, солнечную зелень. Волконскоит на белилах тяготеть к синеватому оттенку, приглушенному. Как раз то, что нужно для бликовых мест на столе, металли подноса и в стопоре, я повторяюсь. В смеси с травяной зеленой на белилах, добавляю капельку кобальта синего. И смотрите, получаю аналогичный цвет волконскоита с белилами. Также из с травяной зеленой, можно получить множество зеленых колеров, смешивая ее с различными по цвету красками решать вам, пользоваться волкноскоэтом или применить травяную зеленую. А если еще проще, то глауконит дает тот же цвет на белилах. Травяная зеленая тоже пригодилась для столешницы, но в очень маленьком количестве. Сначала был поиск цвета. Как ни странно, для данной картины понадобилось минимальное количество красок, я имею в виду цвет. В основном использовались прозрачные краски, марсы. Белилы я в счет не беру. Из непрозрачных красок всего одна. Это кадмий красный. Цветные краски на палитре между собой, практически не смешивались, но ну, за редким исключением. Смотрите. Самый темный предмет на картине бутылка с вином. Для нее был замешан колер из двух прозрачных красок. Но прозрачные краски, смешиваясь между собой, лишь затемняют друг друга, практически не показывая никакой цвет, просто темные. Они покажут себя лишь в тонком слое, на определенной подложке, на примере бутылки. В двух слоях подмалевках, я довел бутылку до коричневатого состояния, но не дал ей сразу стать темной. Сейчас расскажу почему. После просушки подмалевка, бутыль была покрашена темной смесью. И тоже дважды, через просушки. Смотрите, как предварительные слои, в окончательном варианте, под более темной краской, видны. Не просто черная краска, а чувствуется, что стекло, хоть и темное, но прозрачное. Именно низлежащие слои дают такой эффект. Для эксперимента покрасьте бутыль просто темной краской в один слой. Получится черная бутыль и только. Эффекта глубины не получится. Пыль на бутылке, та же темная смесь, замешана на белилах. Через матовую, вроде непрозрачную пыль, должен чувствоваться цвет бутылки. Поэтому пыль не красилась просто белилами, а была составлена из той же темной смеси. И снова про виноград. Именно в нем применялась непрозрачная краска, кадмий красный, в паре с синий. Заметили, я сказал в паре, а не в смешении. Виноград тяготеет к фиолетовому цвету. Но в данном случае красный и синий мешать не нужно. Показываю для примера в смеси. Даже на белилах, как индикатор, получается непонятно грязный фиолетовый цвет. И только. При письме красных и темных зон тела ягоды, использую красную и синюю краску в чистом виде, чаще не промывая кисть от предыдущей. Пусть в некоторых местах, они перемешаются друг с другом уже на холсте. Так они создают не только фиолетовый оттенок, но и за счет подложки, еще имеют ряд оттенков. Это и есть оптическое смешивание красок. А на палитре я показал просто один цвет. Еще немножко кадмия красного присутствует на эмали кувшина. Вы понимаете, что при таком подходе используется минимум краски, а не полтюбика нужно выдавить, чтобы получить какой-то цвет. Ну и конечно, в темных тенях, не присутствует белила. Они глубокие. Например, под блюдом. Но сквозь темную краску, просвечивает светлый, желтоватый закрас подмалевка предыдущего. В принципе, тот же эффект, что я и показывал на бутылке. Картина была написана быстро. На все ушло недели полторы с просушками. Без просушек. А написалось несколько часов. Но без просушек нельзя. Должно происходить оптическое смешивание различных оттенков на холсте, от светлого к темному, тонкими слоями, почти как в акварели. Тем самым контролируется, какой будет цвет или оттенок под прозрачной краской. Видим, если не получается задуманное, то сразу вытираем, не затрагивая предварительный закрас. Вот посмотрите оригинал и мою копию. Цвет столешницы самый сложный. Тем не менее, послойно, Использую минимум цветов краски, я почти попал в цвет и тон столешницы. Во многих роликах я говорил: даже марс желтый. Если положить тонко в один слой на белый холст, он будет желтый. Но если через просушки накладывать несколько раз, то марс желтый можно довести до коричневого цвета и он будет глубокий. Но нельзя марс желтый положить в один слой до коричневого. Можно толстым слоем закрасить и он будет просто темным, лишь угадываться коричневатый цвет. Толстый слой любой прозрачной краски, обязательно потрескается при высыхании. Эта картина, написана не в технике фламандских там или каких-то там староинных мастеров, тем не менее, дает понимание о послойности нанесения красок и их оптическом смешивании на холсте. Повторюсь, на палитре, практически ни одна краска не смешивается друг с другом, но, каждая из них замешивается на белилах в своем чистом виде, кроме кадмия красного для написания данной картины выпущен полуметражный мастер класс более часа по времени с подробными действиями и объяснениями в архиве с фильмом имеются файлы фильм репродукция оригинальной картины картинки по этапам работы финальная картина фото применяемых красок и текстовая навигация по сеансам фильма для желающих приобрести полную версию связь по электронной почте электронная почта в описании под видео друзья лучше учиться на чужих ошибках. Всем творческих удач и до новых встреч!